Вот сейчас 17.00 Так, хорошо. Смотришь на руку, ага. делаешь глубокий приятный вдох. И когда я буду опускать руку вниз, на выдохе закрываешь глаза. Да, Это очень приятное очень было состояние. Вообще непонятно. То, тоже. То, я тебе ну, говорил, да, как... отключиться как будто, как будто ты не ты здесь. Вроде тут. Да. Но ты Да. Ну... да. Супер, супер, ну, молодец, я молодец, курьете, Уважаю. А, скажи, пожалуйста, а, как думаешь, сколько минут сеанс был? Ну двадцать. Ну двадцать, да? Семнадцать сорок девять. 50 минут, то есть ты ошиблась больше, чем в два раза. Если человек ошибся больше, чем в два раза, я считаю, что он был в особом состоянии, да. То есть ты можешь делать вывод, да, вот есть даже какие-то научные труды, там и книги о искажении времени, в состоянии транса. То есть ты можешь убедиться, что ты была в трансе, в трансе ты была.